Доброе утро, вечер, день, ночь. Я знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада онлайн. Гадание, что у него на сердце к вам сегодня. Соответственно, выбирайте один из вариантов. Но предупреждаю, что в этом раскладе может э, вскрыться все, что угодно. Поэтому ну, бывает, что у мужиков, у мужиках на сердце не только вы, но и какие-то еще проблемы, либо еще вещи, либо еще люди. Поэтому спасибо. Давайте выбирайте. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте один из вариантов. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Давайте посмотрим, что у него на сердце к вам сегодня. Но у нас вопрос был от спонсора, что в принципе за человека... Э, в принципе, здесь загадывают люди сигнификатор данного человека. Соответственно, у нас повешенный, луна и э, рыцарь кубков. Здесь человек... Не то, что с помутнениями какими-то, но, возможно, нерешительный, особо неактивный в жизни. Возможно, активно только когда слишком припрет, грубо говоря. Возможно, не слишком также какой-то момент инициативный. Человек больше обдумывает очень много, нежели как-то действует, даже если сочетание с «Рыцарем чаш». То есть, здесь, в принципе, здесь может и романтик очень великолепный проигрываться. Романтик тот человек, который может вас описывать какие-то вещи, которые вы поверите и вообще даже вот точно поверите. И не, за, не заподозрите, что это лапша. Либо на самом деле правда. То есть те люди, которые в принципе могут говорить вам о том, чего они стремятся, к чему они стремятся, что они хотят от жизни, как-то это красиво описывать. У нас все будет, у нас все будет великолепно. Но, ну, может. У людей какие-то происходят также страхи, могут быть и сомнения, либо какие-то внутренние препятствия, которые не дают двигаться дальше. Но человеки-романтики, человеки, человеки, которые могут говорить о высоких мечтах, надеждах и планах, но при этом в них еще и сомневаться. Поэтому, вот возможно, человек просто э, такого робкого десятка из «Робкого десятка». Вот. Этот человек в принципе может идти на какие-то жертвы по своей природе ради кого-то, либо ради чего-то. Поэтому вот я бы здесь сказала, здесь у нас такие могут быть люди. Либо с такими характеристиками. Поэтому э, дальше. Романтик в луне. Э, да, вот прям вот, вот да. Давайте, что у нас, описание, значит, что у него на сердце к вам сегодня. Тут у нас влюбленная тройка чаш, шестерочка чаш, четверка пентакли, пятерочка пентакли. Ну, дайте к пятерке я доложу. Пятерочки доложу. Просто две карты как уточнение. Ну, дорогие мои, вот здесь я сразу говорю, что люди к вам могут относиться от хорошего отношения до любви. То есть здесь от хорошего до любви. Все же ту тузу, по семерке здесь я жду. и жду. у нас. По своей природе и те, у которых надежда всегда выгорает, уходит последний. Поэтому, да, здесь, смотря кто вы для этого человека. Если вы для этого человека более-менее родной человек, либо с тем либо тот человек, с кем делит быт, постель, кушать и тому подобное, то к вам приятное ощущение, теплота, любовь и душевное, и душевное такое сострадание. Но, дорогие мои, по мере того, насколько вы далеки от этого человека, насколько вы, в каком вы... Кругу от этого человека, в кругу его а, данных, близких людей, от этого очень сильно зависит и его к вам отношение. Чем дальше вы от него по кругу, а, тем дальше также он к вам может относиться. То есть здесь. Если вы его вы с ним прекратили общение, никак здесь нету никаких отношений. Здесь просто хороший человек к вам может хорошо относиться, и не более. Если чем ближе, если вы входите в круг там, первый, второй, там, третий, четвертый он общается, тем он ближе к вам становится, тем он ближе к вам хорошо относится. То есть этот человек может также очень сильно любить и очень сильно держаться за свою любовь, я бы сказала, либо за того человека, с кем он находится. Но здесь хорошее, в принципе, отношение, просто в каком вы кругу общения. И в каком вы кругу от этого человека находитесь. Если совсем далеко, к вам может просто хорошо относиться. Соответственно, здесь у нас такая по шестерке чаш здесь, как знаете, как все-таки отец и двое детей всегда там присутствует отец, но по классике он уходит, а здесь он стоит но здесь по пятерочке пентаклей все равно я бы сказала что от чувства и ощущения к загаданному человеку здесь если вы далеко если вы ушли не бли э, слишком далече от этого человека от его дома либо от его комфорта и тому подобное то человек вам просто может хорошо относиться благоприя благоприятненько приятненько возможно, с чувством некоторого жене не теплоты но если вы от него совсем совсем близко если вы к нему примыкайте. если вы с ним разделяете какую-то радость бытия и жизни, либо друзьяшки, не знаю, может кого-то друзьяшки загадали, либо своего родного молодого человека, то человек вас, по крайней мере, здесь по влюбленным ну, по троечке, по четверке очень даже любит и ценит. И, возможно, здесь есть со сложностью с тем как-то либо человека отпускать, либо как-то меняться самому человеку. Здесь могут присутствовать просто некоторые сложности во взаимоотношениях, если у вас отношения более близкие. То а то здесь человеку сложно меняться, человеку сложно что-то воспринимать также в паре, вот это вот я не исключаю вот такой момент. Но человек все равно вас любит и ценит, как бы того бы вам хотелось, либо не хотелось. Поэтому я бы здесь сказала более-менее положительно, потому что человек у вас все-таки понимает, и вот здесь я бы сказала, под пятерочкой Пентакли, я посмотрела какое-то некоторое уточнение, тут мечей, семерочка Пентакли, что человек в принципе хорошо относится к тем людям даже, от кого он ушел, либо, от, либо тот, от, кто от него ушел. Здесь есть некоторое понимание, здесь есть некоторые ожидания, возможно, даже тех людей, от кого, кто от него, от этого человека ушел, либо также отвернулся, человек здесь сознанием толком понимает, что у этого человека есть на то причины для таких дальнейших действий. То есть я бы сказала, что здесь человек у нас немного в этом плане грамотный и знает как, что, с кем можно построить и с кем нет. И даже если какое-то нет, то человек на ваш счет, либо на счет того человека, кто от него ушел, понимает. Что к чему, от а, чей а, бантика ушка. Поэтому, дорогие мои, а, вот, короче, как-то так. То есть здесь от хорошего отношения, если вы далеко, если вы там не близко, если вы в разных а, континентах. Но если вы чем ближе, тем лучше и, соответственно, с большей такой уверенностью, с легкостью, с теплотою относятся к вам. То есть здесь у нас вот такая позиция. А, вот. Короче, как-то. Так, но здесь могут просто быть какие-то проблемы э, и сложности с каким-то некоторым развитием либо в паре, либо изменениями. То есть человеку что-то сложно, что сложно принимать, чтобы вы выбивается из клеи, не под его властью и тому подобное. Все-таки влюбленная она это, конечно, говорит о любви, но иногда это говорит о том, что э, человеку может быть и в отношениях немножечко сложно воспринимать партнера, либо какие-то такие присутствуют, такие все равно сложности, потому что влюбленная, она немножечко под собой имеет, да, любовь, все дела, но это немножко другого понятия карта, поэтому вот, а какого именно, приходите к нам вы на это на, на, на, на сайт, приходите там в клуб чат, мы там все обсуждаем там тому подобное, поэтому все, вот короче, как-то. Так, все равно, и даже если далеко, здесь все равно может хорошо относиться к вам. То есть от хорошего до, там, люблю, не могу, за тебя жизнь отдам, песок буду под тобой целовать, хотя, как, как так. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца, я желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Давайте посмотрим, что у человека на сердце к вам сегодня. Давайте также у нас есть вопросик от спонсора, что за человек, то есть сигнификатора данных гражданинов, лиц, кого вы загадываете. Смотрите. Соответственно, у нас девяточка чаш, рыцарь мечей. Отшельник, четверка мечей и колесница. Человек достаточно разборчив, во вкусах, во взглядах, кстати, коллекционером может быть и даже не исключаю. Но все же, если разговаривает, то очень сильно метка, если разговаривает, то по делу. Лишняя благан не нравится человеку особо. особо. Нет, человек знает, как развлекаться, человеку все нравится. Но дело в том, что вот этот человек может быть остро на язык, либо ранить людей. Либо прямолинейность очень сильно вот прям вот поет прям в корень и вот смотришь и думаешь, на это нормально, ребят Поэтому вот здесь вот прямолинейный, спокойный по своей природе, по четверке а Некоторый человек, который вот выбирает свой путь всегда, не смотрит на каких-то других, левых, правых Ему интересно свое собственное мнение и только он, этот человек во главе всего и вся, умнее всех на свете может думать об этом. Поэтому я очень... этим сильно порой заблуждаюсь, и вводя некоторых ступор. Поэтому, дорогие мои, самый умный человек, самый гениальный, самый острый, но при этом, при этом, при этом... Разъяренность некоторая в рыцаре мечей Присутствует в виде прямолинейности Здесь И колесницы Поэтому в принципе Но ну, здесь и колесница, и четверка мечей Поэтому ну в меру такой разговорчивый Давайте человек, в меру общительный Больше общается с теми людьми Которым ему интересно Поэтому, дорогие мои Ну вот, вот какой-то такой э, Кроссворды, возможно, тоже а, любитель ну, У нас человек Поэтому вот. Давайте дальше. Значит, что у него на сердце к вам сегодня? Десятка чаш, десятка мечей, восьмерка жезлов, шестерка мечей и император. Дорогие мои, что произошло? Я прям сразу спрашиваю у тех, либо что сейчас произошло, либо несколько дней назад. Почему здесь у нас десяточка мечей? У человека как-то взгляд на все, возможно, изменился, поменялся. Либо какие-то изменения повергли немного в состояние немного приподнятости состояния духа, даже если по десятке мечей. Здесь бы я бы сказала именно и шестеркой, и восьмеркой, и император что у него на сердце к вам сегодня? Дорогие мои, если он с вами в паре, можете за это не переживать. Если человек здесь в паре, либо с кем-то, он не отгораживается и по десятке мечей не, не ставит на стоп какие-то отношения. Нет, если он с кем-то в паре, то он будет в паре. Это прям сразу говорю, то у вас очень сильно любят и по десятке чаш, очень сильно все таки в любых каких-то некоторых моментах и терпеть, и любить, и, благо, и боготворить вас. Но если какие-то другие ситуации, почему-то не по десятке мечей, все таки кажется, что, возможно, просто э, включились какие-то ситуации в вашу жизнь, э, которые немного человека сбили с толку. Вот, поэтому здесь я бы скорее бы ответила и восьмерка, и шестерка, и десятка, что к вам положительно относится, но с теми, с кем он имеет связи, и с кем он имеет, над кем он имеет власть, либо с кем он, возможно, разделяет власть все равно по десятке чаш. То есть здесь к людям, которые относятся к нему прямо напрямую, очень даже любят, очень даже хочет, он даже не может. Но а, если кто далече, кто далеко, да, вот здесь я, к сожалению, не могу сказать, что он к вам хорошо относится даже по десятке и по шестерке. Может к вам благопристойно, с уважением относиться, как к семью, если вы к семье относитесь ценить. Но дело в том, что по десятке, и по восьмерке и по шестерке, я бы сказала, что на сердце у человека некоторый переполох в сочетании шестерка и восьмерка императоров. Что, чтобы императора вот в, в, врасплох-то создать какое-то ощущение, то нужны какие-то такие движимые карты. Они у нас есть, это в шестерке и восьмерке, но также есть десятки мечей. Поэтому я бы сказала, что на сердце так вам все хорошо, если вы относитесь к нему прямо и напрямую. Если вы относитесь к нему намного дальше, если вы там, не знаю, любовница то человек может вас немножечко не воспринимать всерьез и немножечко как-то чувствовать себя немного поверженным, если какие-то были такие обстоятельства. Да, и у человека все-таки может быть немного грустное по поводу вас ощущения и отношение. То есть здесь я, я бы сказала больше в таком контексте, если вы далеко от человека, любовница или кто-то еще, то, то как-то человеку немного грустненько, немного неприятненько. Возможно, какие-то просто ситуации, которые человека мнение немножечко поменяли. И ощущения тоже. Но те, над кем он имеет большую власть, либо те, кто относится к его семье, очень сильно хорошо относятся. Даже несмотря... Но здесь, понимаешь, здесь шестерка и восьмерка, и десятка. Здесь, как некоторый переполох создался у человека. М да. Да-да-да-да. То есть немножечко так. Да, возможно, некоторое общение, ощущения, отношения, дети. Здесь вот какие-то могут быть люди, которые просто вторглись в человеческий мир его. Ну, здесь про него, конечно. Его мир, что, в принципе, немного нарушили некоторую идиллию. но ну, немножечко мир, как певи перевернулся немножечко, как с ног на голову. Но это не говорит о том, что он к вам плохо относится. Если у вас какие-то были беды, если вы любовница, либо вы далеко, то здесь может как-то горько к вам относиться, либо какая-то тяжесть, либо какая-то необузданность. Не то, что меня победили, я повежен, мне неприятно, мне не нравится. Но какой-то такой момент может все равно происходить. Там и пятерка, там и тройка мечей. Все там у нас в мечах, поэтому смотрите. Да, то у человека всегда есть на все свое мнение. Человек, вот я, я и говорю, если вы далеко от человека и вообще не относитесь к человеку, человек может даже со скептизмом как-то к вам относиться не особо приятненько может быть какое-то некоторое напряжение по отношению к вам. Потому что человеку уже сложилось определенное мнение по поводу всего и вся. В принципе, тут император соотшельником может об этом говорить. Но человек тут, кстати, исходит из поступков. То, что человек для него сделал, и как он себя показал, такой он оценивает вас. Если вы ему догрубили на хамеле, ну, поверьте, вас любить от этого не будет больше. Если вы, соответственно, к нему при прилагаетесь, Прям сильно, слишком сильно, то, соответственно, как ни странно, какой-то некий все равно какой-то переполох у человека происходит. Но к вам, если вы его семья, здесь все бы, я бы сказала, у вас все шито-крыто. Вот у других что-то не так. Поэтому все одно большое ухо. Вот, короче, вот такие ухи у меня тут нарисовываются. Но человек, правда, может негативно относиться с, с теми, у кого у него что-то случилось не особо приятное. То есть, вот. Да. Угу, угу. Первый практически противоположность с первым варианту. Если что. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Давайте посмотрим, что у него на сердце к вам сегодня. Прям закидает это чувство меня. Кто-то камнями. <смех> камнями нечестивою, нечестивою. Давайте, у нас императрица, семерка мечей, пятерка жезлов, позерка пентаклей и дурак. Дорогие мои, если что, у кого-то здесь может проиграться, что к вам все... Что к вам-то у нас всякие непонятные вещи, и кто-то может здесь скрывать, что он с кем-то, дорогие мои, если что, к вам сегодня может проигрываться какие-то обманы, какие-то переполохи, непонятные невысказанные вещи какая-то некоторое легкое отношение. Поэтому, если что, возможно, у человека кто-то присутствует в жизни но к вам в принципе более-менее, вот ну, знаешь, по побожески относятся, но все равно здесь по пятерке жезлов по дураку, возможно, какие-то есть все-таки невысказанные вещи по отношению к вам, вот. Поэтому если что, здесь правда, здесь у человека может правда кто-то присутствует в жизни, либо самая там главная женщина, либо там мама, возможно там какая-никакая, да? Но при этом есть что-то главное в жизни, есть что присутствует, но по отношению к вам здесь какая-то некоторая легкость. Возможно, человек не особо может быть как-то зол на вас по пятерке жезлов за какие-то вещи. Возможно, если также... Это то же самое, если вы что-то утаиваете от своего молодого человека, тут также может злиться на вас. Это вот как история, когда... О, он утаил, что он свободен, но он злится на нее, что она утаила, что она тоже не свободна. Поэтому если что, здесь может такое проигрываться очень даже конкретно. Поэтому здесь, возможно, какая-то неприятная ситуация. Человек не особо к вам с интересом относится. Возможно, только ради каких-то своих целей, которые помогут ему что-то достичь в жизни. Поэтому, дорогие мои, возможно, просто очень легко к вам относится и не особо принимает в расчет, даже если вы знаете, что он свободен. Но это больше походит как на начало отношений, вообще-вообще начало, начало, и которое только-только либо зарождается, которое не предполагает ничего особо серьезного. Поэтому здесь от несерьезности, что человек не воспринимает вас серьезно, а просто хочет там пообщаться и все, да и то э, все-таки возможно что-то выяснить для себя. Э, до обманов, до непонятных вещей, которые, в принципе, я могу обидеться, я могу разозлиться. Мне все простительно, я все могу и тому подобное. То есть от обмана что у него кто-то есть, до того, что просто вас не воспринял как женщину, которую ради, ради нее хочется сворачивать горы. Поэтому вот здесь вот от такого до такого. Если, ну, расклад у нас, дорогие мои, общий, не может каждая проигрываться. Что... Возможно, это просто начало человеческих отношений, что человек по семерке мечей особо не смотрит на то, какая дама роскошная, не роскошная. Просто, просто некоторое теплое общение, которое что-то ему даст при этом либо некоторое понимание либо осознание что делать дальше возможно также у человека нету никаких определенных чувств к вам просто некоторое легкое отношение что этот человек существует и бог с ним здесь это в принципе очень даже возможно то есть если вы с человеком, допустим, не общаетесь, то человек не, никак к вам не относится. Человеку, возможно, даже немножечко зол если какие-то моменты обмана происходили, но к вам никак не относится, а живет дальше. Поэтому, дорогие мои, вот, вот в зависимости конечно, от, конечно, какая у вас ситуация, но все возможные варианты я перечислила. Если что, здесь человек может не свободен, здесь человек может свободен, но при этом к вам не относиться. Либо бывшие. Тут, в принципе, могут даже загадываться. До которой к вам, может быть, немножечко злы, немножечко нервны по отношению к вам. Такой великолепной герцогине и богине. Но просто которые живут дальше и делают какие-то свои дела. Поэтому, вот, дорогие, дорогие мои, вот, короче. Как-то так же у нас э, с третьим вариантом. Э, возможно, правда, возможно, не совсем он заинтригован вашим э, взглядом. Просто, возможно, просто вас не замечает здесь. И такое, кстати, возможно. То есть, просто вот идет, как дурачок, вот, на да, свою восьмерку свою жезлов, и все. А по семерке, по пятерке он в другом месте. То есть, здесь вот от того, что я сохну понимаю, он меня не замечает. То есть, от такого тоже, такой вариант тоже тут может проигрываться, но тогда здесь вот так поэтому спасибо вам то что вы досмотрели до конца давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто у нас загадал четвертый вариант давайте посмотрим что у него на сердце к вам сегодня у нас умеренность королева пентакли солнышко королева мечей двойка мечей королева жезлов, дорогие мои Сколько бы мужчин людей не было Сколько бы женщин не было всем могут нравиться И вы в том числе Нет. Поэтому, дорогие мои, ко всем он относится Положительно, добросовестно И по нраву, возможно, вот здесь Кстати, что у него на сердце Есть какое-то недопонимание Каких-то определенных дам в своей жизни То есть, возможно, те, которые Делят финансы, либо те, которые Являются мамой, либо те, которые Являются ему мамой, я не исключаю Может быть, у взрослый человек, а может быть еще маленький Поэтому, дорогие мои, всех я люблю, всех боготворю, всем, ко всем я хорошо отношусь, но не понимаю я порой каких-то вещей, но ну, не в курсе, не понимаю, и есть определенная закрытость к человеку, к женщине, возможно, у людей много женщин, либо в жизни, не только, допустим, давайте не только там, возможно, в дети взрослые, возможно, какие-то женщины, которые, с кем он общается, все ему, в принципе, нравится, все хорошо, но Просто человек, правда, ну не понимает каких-то женских вещей, либо... Какую-то определенную э, женщину в своей жизни. Возможно, также э, очень сильно целеустремленную, э, спонтанную, лучезарную. Тоже здесь какое-то недопонимание и есть ощущение некоторой закрытости по отношению к ней. Либо закрытость у нас королеве, либо королевы королеве жезлов, либо к обоим сразу. Вот, поэтому если вот сколько, сколько в жизни уже мужчины есть тут женщин. Вот. Поэтому, дорогие, ну давайте двойку мечей еще подраскроем. Да, влюбленная семерочка кубков. То есть здесь реально не, не, не понимает, что делать в какой-то ситуации. И это его немножко обескураживает, поэтому немного человек закрыт от ощущения к определенным тут людям и к определенным женщинам. Но относится к вам все равно... Более-менее все равно положительно, у нас умеренность, то есть некоторые чувства спокойные, это может быть также уважение, некоторая любовь, но не без гормонов, которые у я сейчас ради тебя санет спою». Поэтому, дорогие мои, правда, здесь человек просто ну, не знает, как что-то сделать, возможно, какая-то присутствует некоторая тупиковая ситуация, где он размышляет, что можно и как сделать. То есть, возможно, чего-то человек не ожидал в своей жизни, но предполагал, да, и, в принципе, на что-то что укололся либо за кого-то, либо кого-то, либо кто-то уколол человека, либо его эго. Поэтому, дорогие мои, прям сразу говорю, ко всем человек хорошо относится, всех он любит, возможно, просто немного закрыт от вот определенных людей, которых он не понимает, либо тот, кто его предал, либо те, которые сделали ему немножечко больно, просто закрыт. А так человек Человек, правда, ко всем тут благоприятно и положительно настроен. Возможно, даже ко всему миру в том числе. Но есть какая-то закрытость к определенным людям, вот которые сделали какую-то бяку-маляку в его жизни. Поэтому у нас здесь такой все, всех любящий, всех любящий, всех любящий женщин человек. А, дорогие мои, ну правда, если кто-то коляк-маляк сделал, да ты сразу зная, ну, тебе некоторое закрытость, но все равно к тебе нормально. <свят> вот. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Вы ему даже просто можете банально нравиться, и к вам некоторое такое теплое ощущение, теплое уважение присутствует от простого отношения, просто вы нравитесь человеку, до э, любви и счастья. Вот на какой вы ступени, конечно же, зависит, насколько вы откровенны с человеком, насколько вы сделали ему добро, либо зло в ближайшее время, тут тоже, кстати, либо насколько у вас есть какое-то взаимопонимание с этим человеком. Вот это важные вот эти аспекты, за счет этих аспектов можете рассмотреть и рассудить, как вам человек на самом-то деле и относится, поэтому, дорогие мои, Спасибо вам за то, что вы досмотрели на, до конца, я желаю вам всего самого наилучшего, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и желаю еще раз всего самого наилучшего, телеграм-канал у меня есть, да, в описании под видео, веб-сайт, все дела, и всем пока-пока!